Привет, и сегодня я вам расскажу, почему я буду снимать всегда, как и буду. Это из-за того, что у меня как бы... Я в 13-20 иду в школу, а кто-то даже в 9 часов. То понял, тот и поймет.